Глава 1. Первое пришествие Христа. Сын Божий был следующим по авторитету после великого законодателя. Он знал, что только его жизнь является достаточной жертвой для искупления падшего человечества. Он был гораздо ценнее человека, поскольку его благородный, безупречный характер и высокий пост предводителя всего небесного воинства – были выше заслуг человеческих. Он был точной копией своего отца, не только внешними чертами, но и совершенством характера. Кровь животных, как искупительная жертва за нарушение его закона, не могла удовлетворить Бога. Жизнь животного была менее ценна, чем жизнь преступника-грешника, поэтому не подходила для искупления греха. Бог мог принять ее лишь как символ жертвы Своего Сына. Человек не мог искупить человека. Его греховное падшее состояние сделало из него несовершенное приношение, искупительную жертву менее ценную, чем Адам до его падения. Бог создал человека совершенным и праведным, и после его преступления для Бога не могло быть приемлемой жертвы, меньше, чем человек совершенный и невинный, каковым он был прежде. Сын Божий — единственная жертва достаточной ценности, чтобы полностью удовлетворить требования совершенного закона Божьего. Ангелы были безгрешными, но не столь значимыми, как закон Божий. Они подчинялись закону, они были посланниками, исполнявшими волю Христову и преклонялись перед Ним. Они были существами, сотворенными к послушанию. Христос никакими обязательствами связан не был. Он мог отдать свою жизнь и взять ее снова. От Него никто не требовал брать на себя труд искупления. Это была Его добровольная жертва. Его жизнь имела достаточную ценность для спасения человека от падшего состояния. Сын Божий, являясь образом Божьим, не считал преступлением быть равным Богу. Только он мог, пребывая на земле в подобии человеческом, сказать всем людям, «Кто из вас обличит меня в неправде?» Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 46. Он объединился с Отцом в сотворении человека. Он, благодаря своему божественному совершенству характера, обладал властью искупить грех человеческий, вознести его и вернуть его в то первозданное состояние, которое тот утерял. Жертвоприношения и священодействия иудейской системы были учреждены, чтобы в символах и образах раскрыть смерть и посреднический труд Христа. Все эти церемонии имели смысл и силу лишь по той причине, что были связаны со Христом, который сам основал и притворил в жизнь всю систему. Господь дал знать Адаму, Авилю, Сифу, Еноху, Ною, Аврааму и достойным мужам древности, а особенно Моисею, что церемониальная система жертвоприношений и служения сама по себе недостаточна для спасения даже одной души. Система жертвоприношения указывала на Христа. С ее помощью древние достойные мужи видели Христа и верили в Него. Они были предопределены небесами, чтобы напоминать народу об ужасном разделении, которое совершил грех между Богом и человеком, требуя посреднического служения. Через Христа общение Бога и испорченного грешника, прерванное из-за преступления Адама, возобновилось. Но бесконечная жертва, которую Христос добровольно принес ради человечества, остается загадкой понять которую в полной мере не могут даже ангелы. Иудейская система была символической и должна была продолжаться до тех пор, пока совершенная жертва не займет место образной. Посредник своим положением и трудами значительно превышал важность и славу священства земного образца. Дети Божьи еще со дней Адама знали об Искупителе, который был представлен в их жертвенных подношениях. Этому Спасителю предстояло стать посредником между Всевышним и Его народом. Благодаря этому положению был открыт путь, следуя которому виновный грешник мог получить доступ к Богу через посредничество. Грешник не мог лично предстать пред Господом со всей своей виной, не имея великих заслуг и достижений. Лишь Христос был в состоянии открыть путь, совершив приношение, отвечающее всем требованиям Божьего закона. Он был совершенен и не осквернен грехом, он был без изъяна и порока. Масштабы ужасных последствий греха никогда не стали бы известны, если бы представленное искупление не имело безграничной ценности. Спасение падшего человека было достигнуто такой огромной ценой, что даже ангелы дивились и не могли полностью постичь Божьей тайны, почему величие небес, равное Богу, должно умереть за мятежное человечество. По мере того, как приближалось время первого пришествия Сына Божьего, сатана все усерднее трудился над сердцами еврейского народа, чтобы сделать их черствыми и невосприимчивыми к доказательствам его мессианства». Иудеи стали гордыми и хвостливыми, священство утратило свою чистоту и ужасно осквернилось. Они сохраняли формы и обряды своей системы поклонения, хотя сердца их были безучастны. Они не стремились к личному благочестию и добродетельности характера. И чем больше они, как священники Всевышнего Бога, нуждались в качествах, необходимых для священного труда, тем упорнее они проявляли рвение и преданность к внешнему благочестию. Они были лицемерны, они любили мирские почести и жаждали признания и богатства. Чтобы получить желаемое, они использовали любые возможности, чтобы обмануть и воспользоваться бедственным положением нищих, особенно вдовы-сирот. Под различными предлогами у добросовестных прихожан вымогались большие суммы денег в сокровищницу Господа, а полученные таким образом средства бесчестно использовались для их собственной выгоды. Они выставляли себя строгими ревнителями законов, на показ проявляя большое уважение к традициям и обычаям, дабы получить деньги от людей для удовлетворения своих испорченных амбиций. Народу навязывались традиции, обычаи и ненужные церемонии, которых Бог не передавал ни через Моисея, ни через кого-либо другого. Они были созданы людьми. Первосвященники, книжники и старейшины принуждали народ соблюдать их как заповеди Божьи. Их сердца были черствыми и бесчувственными. Они не проявляли милосердия к бедным и обездоленным. Но в то же время, молясь на рыночных площадях и подавая милостыню, чтобы быть увиденными людьми и демонстрируя таким образом показной добродетель, они отбирали у вдов дома, облагая женщин неподъемными налогами. Они отлично придерживались внешних приличий на людях, поскольку хотели поддерживать иллюзию своей важности. Священники стремились, чтобы у людей сложилось возвышенное представление об их рвении и преданности религиозным обязанностям. В то время как на самом деле они ежедневно грабили Бога, присваивая пожертвования людей. Духовенство стало настолько коррумпированным, что священники без зазрения совести участвовали в самых бесчестных и преступных делах ради достижения своих целей. Занимавшие пост первосвященника до и во время первого пришествия Христа не были людьми, назначенными Богом на эту священную работу. Они страстно хотели заполучить эту должность из-за любви к власти и популярности. Они жаждали получить должность, благодаря которой, обладая определенной властью, они могли бы заниматься мошенничеством под личиной благочестия и таким образом избежать обнаружения. Первосвященник имел власть и вес. Он был не только советником и посредником, но и судьей, и его решение не подлежало обжалованию. Священников сдерживала римская власть, им не разрешалось приговаривать кого-либо к смерти. Этой властью обладали те, кто правил Иудеями. Люди с испорченными сердцами хотели стать первосвященниками и зачастую добивались этого подкупом и убийством. Первосвященник, облаченный в свои освященные дорогие одежды, с наперстником на груди, украшенном сверкающими драгоценными камнями, являл собой впечатляющее зрелище и вселял в совестливых искренних людей восхищение, почтение и трепет. Основной задачей первосвященников было представлять Христа, который навсегда должен был стать первосвященником по чину Мелхисидека. Этот порядок священства не мог переходить к другому или заменяться другим. Еврейская нация осквернила религию бесполезными церемониями и обычаями. Это наложило тяжелое бремя подати на людей, особенно на более бедные классы. Они также находились под игом Рима и должны были платить дань ему. Евреи противились такой неволе и с нетерпением ждали торжества своего народа благодаря Мессии, могущественному Избавителю, о котором говорится в пророчестве и взгляды были крайне ограниченными. Они думали, что тот, который должен прийти, явившись, получит царские почести, силой подчинит своих угнетателей и займет трон Давидов. Если бы они в простоте своего сердца, освященного духовной проницательностью, изучали пророчество, то не заблуждались бы настолько, чтобы игнорировать откровения, указывающие на его первое пришествие – смирении и кротости, и не стали бы неправильно трактовать те, которые говорят о его втором пришествии в силе и великой славе. Еврейский народ стремился к власти. Они жаждали мирских почестей. Они были настолько гордыми и испорченными, что не могли различить священных вещей. Они были не в состоянии отличить пророчества, указывавшие на первое пришествие Христа от тех, которые описывали его славное явление во второй раз. Они ожидали его при первом пришествии увидеть силу и славу, описанные пророками в отношении второго пришествия. Слава собственной нации заботила их более всего. Их амбициозное желание заключалось в создании временного земного царства, которое, по их мнению, поработило бы римлян и дало власть над ними. Они бы хвалились перед своими угнетателями, что время их владычества истекает, ибо скоро начнется их правление, которое будет более великим и славным, чем даже Соломонова. Когда пришло время, Христос родился в хлеву. Его спеленали и положили в ясли, а окружением его были лишь животные и стойла. Неужели это Сын Божий, внешне столь хрупкий, беспомощный ребенок, так похожий на других младенцев? Его божественная слава и величие были скрыты человеческим обличием, а ангелы возвестили о его пришествии. Весть о его рождении радостью разнеслась по небесным дворам, в то время как сильные мира сего не ведали этого. Гордые фарисеи и книжники с их фальшивыми церемониями и показной преданностью закону ничего не знали о младенце из Вифлеема. Несмотря на все их хваленные знания и мудрость в толковании закона и пророчеств в школах пророков, они не ведали о том, что он явился в мир. Они изобретали способы получения выгоды для себя. Они изучали то, как лучше всего заполучить богатство и приобрести мирскую славу, и были совершенно не готовы к откровению о Мессии. Они жаждали могущественного князя, который должен был восесть на троне Давидова, и чье царствование должно было стать вечным. Их гордые и возвышенные идеи о пришествии Мессии не соответствовали пророчествам, которые по их заявлению они могли истолковать людям. Они были духовно слепы и были пастырями слепых. На небесах понимали, что время для пришествия Христа в мир настало, и ангелы оставили славу, чтобы засвидетельствовать Его явление тем, кого Он пришел благословить и спасти. Они видели Его славу на небесах и ожидали, что на земле Его примут с почестями, соответствующими Его характеру и важности Его миссии. Когда ангелы приблизились к земле, то сначала явились тем, которых Бог отделил от народов мира, как Его удел. Они не увидели особого интереса среди евреев, не наблюдалось среди них нетерпеливого ожидания первыми приветствовать Искупителя и возрадоваться Его пришествию. В храме, освященном ежедневными жертвоприношениями, предвосхищающими Его пришествие и символизирующими Его смерть, не велись приготовления, чтобы приветствовать Спасителя мира. Фарисеи продолжали повторять свои длинные бессмысленные молитвы на улицах, чтобы быть услышанными народом и заработать репутацию крайне благочестивых людей и ревностных служителей. Небесные ангелы с изумлением взирают на безразличие людей и их невежество касательно пришествия князя жизни. Гордые фарисеи, претендующие на избранность Богом, в своем лицемерном благочестии цитируют закон и превозносят традиции, тогда как другие народы заняты баснями и поклоняются ложным богам. Все в равной степени находились в неведении относительно приближения великого события, предсказанного в пророчестве. Ангелы видят усталых путников, Иосифа и Марию, направляющихся в город Давида для переписи по указу Кесаря Августа. Сюда, по Божьему проведению, были приведены Иосиф и Мария, поскольку пророчеством предсказано, что Христос должен родиться именно здесь. Они хотели остановиться на постоялом дворе, но получили отказ, потому что свободных мест не оказалось. В то время как богатым и знатным были рады, и для них были готовы трапеза и комната для отдыха, эти утомленные путешественники вынуждены были искать пристанище в хлипком строении для скота. Здесь родился Спаситель мира. Величие славы Наполнявшие небеса великолепием и благоговением, унизился до пристанища в яслях. На небесах он был окружен святыми ангелами, но теперь его спутники — животные и стойло. Какое это унижение! Дивитесь ему, небеса, удивляйся, земля! Поскольку среди сынов человеческих не нашлось никого, кто мог бы возвестить пришествие Мессии, эту работу — которая была привилегией людей, должны были выполнить ангелы. Ангелы с радостной вестью о рождении Спасителя отправились не к ученым иудеям, утверждающим, что являются толкователями пророчества, но сердца, но сердца которых на самом деле не были готовы принять эту новость, а к смиренным пастырям. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего». «Друг предстал им, ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим». Евангелие от Луки, глава 2, стихи 8-9. Простые пастухи, стерегущие ночью свои стада, с радостью получили свидетельство. Внезапно небеса засияли светом, встрепенувшим пастухов. Они не знали, откуда появилось это великолепное зрелище. Сначала они не заметили мириады ангелов, собравшихся на небесах. Великолепие и слава небесного воинства осветили благословенным сиянием всю округу. В то время как пастухи охвачены трепетом от славы Божьей, главный среди сонма ангелов, представ перед ними, утешает их, говоря, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава вышних Богу и на земле мир, человеках благоволения». Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 10 по 14. Когда и страхи развеялись, изумление и ужас сменились радостью. Сначала они не могли выносить внезапно излившееся на них сияние славы, сопровождавшее небесное воинство. Один ангел явился взору наблюдающих пастухов, чтобы рассеять их страхи и сообщить о своей миссии. По мере того, как свет ангелов окружает их и слава покоится на них, они укрепляются, чтобы вынести больше свет,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 от радостной вести поспешили на поиски Спасителя. Они нашли младенца-искупителя, как и возвестили небесные посланники, завернутым в пелены и лежащим в тесных яслях. Только что произошедшие события произвели на их умы и сердца неизгладимое впечатление, и пастухи исполнились изумлением, любовью и благодарностью за великое снисхождение Божье к человеку, что Он отправил Своего Сына на землю. Эти люди всюду распространяли радостную весть о чудесной славе, которую видели и о хвалебных гимнах, которые они услышали из уст небесного воинства. Царь славы снизошел, чтобы спасти человечество, и ангелы, бывшие свидетелями Его славы в небесных обителях, видевшие, как пред Ним преклонялось все небесное воинство, были разочарованы тем, что их божественный предводитель оказался так унижен. По причине своего нечестия иудеи так сильно отдалились от Бога, что ангелы не могли возвестить им весть о пришествии младенца-искупителя. Чтобы исполнить свою волю, Бог избрал мудрецов с востока. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в одни царя Ирода,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 Они с трепетом наблюдали за определенными знамениями этого великого события, чтобы одними из первых приветствовать новорожденного Царя Небесного и поклониться ему. Эти философы, наблюдая за явлениями природы, вникали в промысел Божий. В чудесах небес, во славе солнца, луны и звезд они прослеживали руку Божью. Они не были идолопоклонниками, они жили согласно тому свету, который был открыт им. Евреи считали этих людей язычниками, но они были более чисты в глазах Бога, чем иудеи, привилегированные великим откровением и обладающие возвышенным вероисповеданием, но не соответствующие Богом данному свету. Эти мудрецы видели небеса, озаренные светом небесного воинства, возвестившего о пришествии Христа смиренным пастухам. И после того, как ангелы вернулись в свои обители, на небосклоне появилась яркая звезда, задержавшаяся там еще на какое-то время. Этот свет был ничем иным, как отдаленной группой сияющих ангелов, казавшейся светящейся звездой. Их внимание привлекло необычное явление ⁇ большая яркая звезда, которая они никогда раньше не видели, зависла, словно знак на небе. Им не посчастливилось услышать весть, провозглашенную ангелами пастухам, но Дух Божий побудил их искать небесного гостя в падшем мире. Мудрецы направили свои стопы туда, куда, казалось, их вела звезда. И когда они приблизились к Иерусалиму, звезда погрузилась во тьму и больше не направляла их. Они рассудили, что евреи не могли не знать о великом событии, пришествии Мессии, и стали расспрашивать людей в окрестностях Иерусалима. Мудрецы были удивлены отсутствием интереса к пришествию Мессии. Они испугались, что в конце концов они, возможно, неправильно поняли пророчество. Неуверенность затуманила их умы и беспокойство охватило их. Со всех сторон они слышат, как священники повторяют и разъясняют закон, видят, как те соблюдают традиции и превозносят свою религию и собственное благочестие. Они указывают на свои тфилины и края одежд, где начертаны заповеди закона и традиции, как на свидетельство своей преданности, и в то же время осуждают римлян и греков за их язычество. Мудрецы покинули Иерусалим с меньшей уверенностью и надеждой, чем до того, как вошли в Него. Они девятся тому, что иудеи не проявляют заинтересованности и не радуются в ожидании великого события – пришествия Христа. Церкви нашего времени, так же, как и иудеи при первом пришествии Христа, ищут мирского восхваления и также не желают видеть пророческого света и получать свидетельства об их исполнении – которые показывают, что скоро придет Христос. Они, евреи, искали земного и триумфального царствования Мессии в Иерусалиме. Мнимые христиане нашего времени ожидают светского процветания церкви в преображенном мире и наслаждения мирским тысячелетним благоденствием. Мудрецы ясно заявили о сути своего дела – они искали Иисуса, царя Иудейского, потому что видели Его звезду на Востоке и пришли поклониться Ему. От высказываний мудрецов Иерусалим охватило большое волнение. Донесение немедленно было доставлено Ироду. Он крайне встревожился, но, скрыв свое замешательство, с показной любезностью принял ученых мужей. Пришествие Христа было величайшим событием со времени создания мира. Рождение Христа, даровавшее радость ангелам небесным, не было столь же радостно встречено правителями мира. В злое сердце царя Ирода закрались подозрения и зависть, и он стал строить темные планы на будущее. Иудеи проявили глупое равнодушие к истории мудрецов, но Ирод очень заинтересовался и забеспокоился. Он созвал книжников и первосвященников, и приказал им тщательно изучить текст пророчества, чтобы предоставить ему отчет, где должен родиться царственный младенец. Небрежное безразличие и очевидное невежество книжников и первосвященников, когда те обращались к своим книгам за словами пророчества, крайне раздражали беспокойного царя. Правитель подозревал их в том, что они пытаются скрыть от него реальные факты рождения Мессии,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 Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Евангелие от Матфея, глава 2, стихи с 4 по 8. Ирод принял мудрецов с видимым уважением, но сообщенная ими весть о рождении царя, который будет править в Иерусалиме, пробудила в нем зависть и ненависть к младенцу, который, как он думал, мог стать его соперником и свергнуть его или его потомков с трона. Буря противления и сатанинская ярость овладели монархом, и он решил уничтожить царя-младенца. Искусно замаскировав свое беспокойство, он пожелал остаться с мудрецами наедине. В частной беседе с волхвами, он выяснил точное время появления звезды. Ирод для виду выразил радость по поводу предполагаемого рождения Христа и попросил, чтобы мудрецы держали его в курсе, дабы он был одним из первых, кто оказал бы ему почести. Мудрецы не могли знать, что таится в сердце тирана, но Бог, которому известны все порывы души, намерения и цели сердца, не был обманут этим лицемерным притворством.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 стихи 11-12. Мудрецы не заметили верных стражей, охраняющих вход в присутствие Христова. Не было там и достойных мужей мира сего. Вместо людей, которые с благодарным почтением должны были приветствовать князя жизни, он был окружен безмолвными животными. Едва исчезла с равнины Вифлеема «Слава Божья», Сопровождавшее ангельское воинство, как в сердце завистливого Ирода пробудилась злоба к новорожденному Спасителю. Ирод понимал, что Христос должен стать властителем этого земного царства и был категорически против такого порядка вещей. Первосвященники и книжники заявляли, что понимают пророчество в связи с явлением Христа. Они повторяли народу пророчества, которое касались второго пришествия Христа, когда Он явится силою и славою великою, чтобы свергнуть всех правителей и владычествовать на всей земле. Они хвастливо и уничижительно утверждали, что Христос должен стать земным князем и что все царства и народы должны подчиниться Его власти. Эти священники не изучали пророчество взором устремленным единственно к его славе. Они не культивировали в своем сердце желания соответствовать высоким стандартам, обозначенным пророками. Они прибегали к Писанию с целью найти древнее пророчество, которое можно было каким-то образом истолковывать в поддержку своей безудержной гордыни и демонстрировать, с каким презрением Бог взирает на все остальные народы мира, кроме еврейского». Они заявляли, что скоро придет конец той власти, которую они вынуждены почитать и которой приходится подчиняться, ибо Мессия вот-вот займет престол Давидов и силой оружия вернет евреям свободу и высокие привилегии. Разум евреев был затуманен, в них не было света. Они видели пророчество лишь через призму своего собственного искаженного понимания. Сатана вел их к погибели. Ирод исполнился решимости умертвить Христа, как только его найдут, и таким образом разрушить планы евреев и усмирить этих гордых хвостунов. Осуществив свою миссию, волхвы намеревались вернуться к Ироду и передать ему радостную весть о своем удачном путешествии. Но Бог послал своего ангела с предупреждением для мудрецов избрать другой путь. В ночном видении им было дано ясное повеление –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 Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. Евангелие от Матфея, глава 2, стихи с 12 по 14. Господь побудил волхвов отправиться на поиски Иисуса. Своей путеводной звездой он указывал им дорогу. Эта звезда, покинув их возле Иерусалима, подвигла их расспрашивать в царстве иудейском о новорожденном младенце потому что они считали, что первосвященники и книжники не могут не знать об этом великом событии. Приезд мудрецов способствовал тому, что весь народ узнал о цели их путешествия и обратил внимание на происходящее вокруг них важное событие. Бог хорошо знал, что пришествие Его Сына на землю взбудоражит темные силы. Сатана не хотел, чтобы этот свет пришел в мир. Зор Божий каждый день был сосредоточен на его сыне. Господь чудесным образом кормил своего пророка Илью во время долгого путешествия. Он не мог получить еду из других источников. Он изливал манну небесную для детей израилевых. Господь помог Иосифу сберечь жизнь Иисуса, его матери и свою собственную, когда они бежали в Египет. Вдохновив мудрецов с востока отправиться на поиски младенца-спасителя и принести ему ценные дары в знак почтения, он обеспечил их всем необходимым для путешествия и пребывания в Египте. Господь знает сердца всех людей. Он направил Иосифа в Египет, чтобы тот смог найти убежище от гнева тирана и спасти жизнь новорожденного спасителя. Земные родители Иисуса были бедны дары, принесенные мудрецами, дали им возможность жить в чужой стране. Ирод с нетерпением ждал возвращения мудрецов, ведь ему хотелось поскорее реализовать свои намерения умертвить новорожденного царя Израилева. Он боялся, что из-за столь затянувшегося ожидания его план может сорваться. Он задумался, могли ли эти люди узнать о его темных намерениях. Могли ли они раскрыть его замыслы и намеренно избегать встречи с ним? Такое поведение он почитал оскорблением и издевательством. Его нетерпение, зависть и ненависть усиливались. Его отец-дьявол подстрекал царя добиваться своих целей самыми жесточайшими средствами. Если ему не удастся осуществить свое убийственное намерение с помощью притворства и изощренности, тогда он силой и властью вселит ужас в сердца всех евреев. Так они получат наглядный пример того, что ожидает их царя, если они попытаются посадить его на трон в Иерусалиме. Это было отличной возможностью сломить гордость евреев и навлечь на них несчастье, которое послужили бы препятствием в их стремлении иметь суверенное государство и стать венцом славы всей земли чем они постоянно хвастались. Ирод отдал приказ большому отряду солдат, чьи сердца были ожесточены преступлениями, войнами и кровопролитиями, пройти по всему Вихлиему и его окрестностям и побить всех детей от двух лет и ниже. Ирод рассчитывал этим жестоким действием достичь сразу двух целей. Во-первых, показать этим дерзким действием свою власть над евреями. И во-вторых, заставить замолчать гордых хвостунов, кричащих о своем царе, а также обезопасить свое собственное правление, убив малолетнего князя, которому он завидовал и которого боялся. Эта жестокая расправа свершилась. Меч бесчувственных солдат повсюду сеял гибель. Ужас и страдания родителей не сможет описать ни одно перо. Грубые шутки и проклятия солдат заглушали стенания матерей, прижимающих своих умирающих детей к груди. Их голоса взывали к небесам об отмщении царю Тирану. Все это горе и страдания были посланы Богом, чтобы смирить гордость еврейского народа. Их преступления и нечестие были столь велики, что Господь позволил злому Ироду наказать их таким образом. Будь они менее хвастливыми и амбициозными, Будь их жизнь чистой, а привычки скромными и бесхистростными, Бог уберег бы их от такого унижения и страдания, причиненных врагами. Господь бы чудесным образом усмирил гнев царя, если бы его народ был верен и совершенен перед ним. Но он не мог трудиться для них, ведь их деяния были отвратительны для его святых очей». Своим ложным толкованием пророчеств и идеи, иудеи возбуждали выроди зависть и ненависть ко Христу. Они проповедовали, что Мессия будет править земной империей в непрезойденной славе. В целом, они, их заносчивое хвастовство представляло Спасителя мира и его миссию на земле в ложном свете. Сатана ставил перед собой цель – уничтожить младенца Спасителя – воспользовавшись горделивой идеологией евреев, но она не была достигнута, а их заносчивое хвастовство обернулось против них, принеся в их дома горе. Иеремия говорит в пророческом видении. Голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет. Иеремия, глава 31, стих 15. Ирод недолго прожил после своего жестокого деяния. Он умер страшной смертью. Он был вынужден уступить силе, от которой он не мог сбежать и которую не мог превозмочь. После смерти Ирода ангел снова явился к Иосифу и повелел вернуться в землю Израилеву. Тот хотел поселиться в Иудее или Вифлееме. Но когда услышал, что на престоле восседает сын тирана Ирода, побоялся, что наследник продолжит дело своего отца, преследуя Христа. В момент замешательства, когда Иосиф не знал, куда податься, Господь через своего ангела снова выбрал для него безопасное место. И, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, ибо он Назареем наречется. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 23. Такой прием был оказан Спасителю, пришедшему в падший мир. Он, оставив свое величие, богатство и власть, покинул свою небесную обитель и принял человеческое обличие, чтобы спасти падшую расу. Но вместо того, чтобы прославлять Бога за честь, которую Он оказал людям, послав Своего Сына в греховной плоти, даровав им проявлять любовь к Нему, оказалось, что для младенца-спасителя – не нашлось безопасного и спокойного места. И Иегова не мог доверить жителям мира своего сына, пришедшего в мир, чтобы своей божественной силой искупить падшее человечество. Тот, который пришел, чтобы принести жизнь человеку, был встречен оскорблениями, поруганием и ненавистью тех, кому он пришел помочь. Бог не может доверить своего возлюбленного сына людям, пока... Кто-то осуществляет свою милосердную работу по их спасению и окончательному восхождению на свой престол. Он послал ангелов оберегать жизнь своего сына, пока его миссия на земле не будет завершена и он не умрет от рук тех самых людей, которых пришел спасти».